Добрый день, меня зовут Шабранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и практикующий косметолог. А тема сегодняшнего нашего видео – подготовка к празднику. Если у вас до мероприятия осталось пара дней, а вы не успеваете к косметологу, то легкий флеш-пилинг или парадный пилинг спасет ситуацию. Для этого вам понадобится Всесезонный гель пилинг от Гельтек Пилинг на основе миндальной кислоты, который подходит для любого фототипа и типа кожи Даже для кожи с повышенной чувствительностью Для проведения процедуры вам потребуются защитные перчатки Для нанесения пилинга кисть или ватные палочки А также повязка для того, чтобы убрать волосы, со лба. Для первого этапа очищения лучше выбирать нейтральные очищающие средства, например, гель очищающий от гельтек. После этапа очищения обработайте кожу тоником с ахокислотами, а защитить чувствительные зоны области губ и подвижного века поможет безводный гель SkinSaver. Распределить пилинг по лицу можно при помощи ватных палочек или косметической кисти, начиная с лба по периферии и завершить на самых чувствительных зонах в центре лица и вокруг глаз. Оставить аппликацию пилинга на 5-7 минут. Этого времени достаточно, чтобы получить хороший эффект и избежать неприятных моментов в виде шелушения или раздражения на следующий день. По завершению времени аппликации тщательно смойте пилинг, водой комфортной температуры. В завершении пилинга нанесите сыворотку интенсив-регенерация. А если вы хотите усилить действие пилинга, рекомендую попробовать сыворотку интенсив омоложения. Благодаря уникальному составу сыворотка интенсивно увлажняет кожу, снимает воспаление, разглаживает кожу, восстанавливает тургор и делает лицо заметно свежее. Сыворотка интенсив омоложения – это единственный продукт бренда «Гильтек», который содержит два вида гиалуроновой кислоты – высокомолекулярную гиалуроновую кислоту и гиалуроновую кислоту сверхмалой длиной цепи. Сыворотка подходит для всех типов кожи. Если вы делаете пилинг в светлое время суток, обязательно нанесите крем с SPF-защитой. Например, крем мультипротектор SPF 50+. На следующий день непосредственно перед мероприятием рекомендую воспользоваться нашей сывороткой Active Lifting. Нанесите ее непосредственно перед нанесением макияжа. Если вы не используете декоративный макияж, то рекомендую попробовать нашу новинку CC-крем Smart Color. CC-крем подстраивается под кожи содержит SPF25 и придает коже отличное сияние. а на сегодня у нас все я надеюсь что ваши праздники пройдут отлично. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео.